Всем привет, друзья! С вами Настя Ясная и моя рубрика ⁇ Ясные мысли ⁇ И в этом коротком видео я хочу с вами поговорить о том очень важном моменте, почему женщинам нельзя давать деньги мужчинам. Это касается и любовников, и мужей, и друзей, и сыновей, и племянников, и так далее. А почему же нельзя? Давать в долг или, я не знаю, дарить что-то очень ценное, что-то там из серии ⁇ подарю своему сыну машину ⁇ или ⁇ подарю своему мужу квартиру ⁇ или еще что-то такое. Почему же нельзя? Из предыдущих своих роликов я уже говорила о том, что мужчина ⁇ это эфир, а женщина ⁇ это земля, это материя. Что происходит, если женщина-Земля начинает напитывать эфир без его участия, то есть без его ответственности, без его э, активности, она уничтожает эфир. То есть, а если мама печется о своем сыне, да, там все ему вот это давая, то он превращается в овощ или. Ну, в нетрадиционную ориентацию, переходит, либо снаркоманивается, либо свивается, там, и так далее, и так далее. То есть она забирает у него самое главное такой опекой, она забирает у него мужественность, она забирает у него проявление мужчины. То же самое происходит, если э, жена, например, да, в, в семейных отношениях начинает вести себя как мужчина и дает вот это все материальное своему мужу, то ломается вот эта структура а, и мужчина, ну, он, он уже не мужчина, понимаете. А, так как земля и так как женщина, она в принципе сильнее а, мужчины по своим психическим качествам, по своим выживаемости, по своей, да, то есть женщине же нужно родить, воспитать там, и так далее, мужчине просто зачать и пойти дальше, ну, грубо говоря, да, если мы говорим по природным вот этим историям, то, конечно же, женщина она гораздо сильнее, гораздо выносливее. И очень часто вот эта женская сила, вот эта вот земная такая мощная энергия, она начинает доминировать. Из этой доминации ничего хорошего не получается. Вот почему во многих отношениях роли меняются, и женщина начинает много зарабатывать, там быть очень такой женщиной с яйцем, а рядом с ней вот этот муж-котенок в уютных там, в каких-то тапочках, стирает белье там, и так далее, да, там сидит с детьми. Это перекос, и никто в итоге не счастлив в этой истории, если мы смотрим глубоко. Снаружи, конечно, может казаться, что вроде как все довольны, но на уровне именно сексуальной энергетики, грамотной энергетики, как мужчина-женщина, там идет перекос, и в таком случае идут болезни и в общем ничего хорошего не получается. Вы можете это проанализировать, посмотреть уже на примерах, которых дофига в жизни. Вы можете посмотреть, если у вас такая ситуация. Загляните в себя и увидите, что за кошмар там творится. Потому что женщина, она должна быть женщиной. Она должна принимать. Ее основная функция принимать. Принимать и а взращивать это все, пропускать через себя, да, то, что ей дал мужчина, принимать и отдавать. Но ну, отдавать, она уже происходит на уровне энергетики. Ей, это не значит, что если вам подарили там машину, что вы должны ее в итоге отдать. Нет. То есть ваша задача принять женщин, да? Задача женщин – принять. И это и есть самая главная женская черта. Именно принять. Принять все эти богатства, которые мужчина ей готов дать и которые он ей дает. Если же женщина не умеет принимать, то это сухая земля, которая не принимает это семя. Ну и дальше да, я уже говорила да, в своих видео, что к чему это приводит, почему это происходит, эти все расколы на подсознании, все это надо лечить, излечивать. И в общем-то человек тогда приходит к своей гармоничной форме, как женщина, так и мужчина, и гармонично э -э, формирует свои отношения с этим миром. Итак, почему нельзя давать в долг мужчине? Потому что вы знаете, как кастрируете его в этот момент. То есть мужчина, он, он по своей природе, он, ну, как бы у него это заложено, быть победителем, быть эм, двигателем, быть, эм, как это, добывать, доставать, строить. Вот это все. Если вы его а, говорите, милые ничего не надо добывать, я тебя так дам, вы обрезаете ему. Яйки, я извиняюсь. А, и потом вопрос, да, как правило, на подсознание это начинается, его разрушение, и что он делает в ответ на подсознательном уровне, и как это проявляется в вашей жизни. Вы ему дали все, вы женщина, да, будь то мать, будь то жена, будь то любовница, а он в ответ вам начинает, ну, гадить, так скажем, да, то есть он начинает в ответ вести себя не очень хорошо, вам изменять, ничего не зарабатывать, ну, в общем, и так далее. Да? Если это сыночек, маменькин сыночек, то здравствуй, наркомания, или алкоголизм, или еще что-либо такое. И даже, даже существуют такие тяжелые очень ситуации, когда в итоге это приводит к смерти мужчины. То есть мужчина просто умирает. И если вы из тех женщин, которые очень сильная, которая вот такая всем там все даю, все такая мать, такая прям мать-мать, заметьте, что вокруг вас либо мужчины очень слабые, да, вы как бы это поощряете в, их, в них эту слабость, давая им... Все вот эти материальные вещи, деньги особенно, в руки, деньги, мужчине, ну, это, это катастрофа, это кастрация его, это нельзя ему это давать. Как бы он не просил, как бы не хотелось ему помочь, он должен сам, он должен сам вот эту свою самость, мужественность, вот эту свою ответственность на себя взять и пробить вот это все. Вы можете ему дать энергию любви, заботу, вы можете дать ему... Свою вот эту красоту, свою вот эту вот всю женскую энергию для того, чтобы он сам это все в итоге материализовал. Но ни в коем случае не конечные материальные продукты ему давать. Так вот, если вы та женщина, которая очень такая мощная, которая всем все дает своим мужчинам именно конечный материальный продукт, то заметьте, рядом с вами мужчины становится все более слабее. Они либо спиваются, либо снаркоманиваются, либо переходят в гейскую тему, либо, ну альфонсы понятно, вот, либо они вообще болеют и умирают. Причина в вас, и еще обращаюсь к самим мужчинам, если вы берете э, у женщин вот это все материальное, даже если ваша любимая женщина хочет подарить вам дорогой подарок какой-то откажитесь, потому что... Самое дорогое, что женщина может вам подарить, это свою любовь, свою искреннюю любовь. Вам этого вот, вам этого достаточно для того, чтобы горы свернуть. Если мужчины, у вас есть внутри такое желание, что м -м, схалявничать, не взять на себя ответственность, возьму-ка я, э -э, например, прямой этот подарок, или вообще ищите женщину, которая будет вас содержать, ну, как бы мужского у вас мало. Не удивляйтесь, почему вы болеете. А почему вы умираете, почему вы спиваетесь, почему вы старкоманиваетесь, почему у вас там проблемы с детьми, почему у вас там, например, бизнес не идет, а вы живете только за счет своей там любовницы или жены? Вот вам и ответ: Поэтому, женщины, запомните давать мужчинам деньги и какие-то дорогие материальные вещи, купленные из магазинов, они сделанные своими руками, а где вы вложили свою любовь, там, вот эту вот всю энергию запрещено, если вы хотите оставаться женщиной, и если вы хотите, чтобы ваш мужчина продолжал генерировать а, вот эти вот все свой крутой бизнес и, соответственно, уже а, вас, как женщину, продолжать питать. Если же вы а, ну, понимаете, что как бы вокруг все козлы, да, там, мужики слабые там, и так далее, но ну, у вас только один сценарий быть вот этой матерью Родины, которая всем все раздает, и вокруг которой все слабеют и, по сути, загибаются. Вопрос только в вас, женщины. Что у вас внутри, то есть снаружи. И мужчины. Если вы а, даете слабину, перестаете брать на себя ответственность, а, начинаете брать в долг или просто а, у, деньги у своей женщины, у своей мамы там, и так далее, то здравствуй, деградейшн, да, как я уже говорила. Вы будете слабеть, бизнес у вас будет чахнуть, а вокруг вас будут уже не настоящие женщины, а мужеподобные подобные женщины. Причем она может быть в изящном теле, но внутри в нем мужик такой сидит. Ну и, собственно, тоже ничего хорошего не будет. Опять же, болезнь умирания, там и разрушение бизнеса и жить за счет женщины. Ну, как бы выбор за вами, кем быть. Если уж вы родились в мужском теле, то, наверное, все-таки стоит быть мужчинами достойно. Да? То же самое про женщин Если уж вы родились в женском теле, то научитесь быть женщиной. Друзья, вот то, что я хотела сказать, донести до вас, что очень важно не, не нарушать вот эти законы, гармонии, гармоничной вот этой вот энергии между мужчиной и женщиной. Ну, а если же уже вы нарушили, то всегда это можно исправить.